Всем здорово! с вами Ден ГТДН И сегодня я буду проходить карту в Майнкрафте Skyblocks Аллилуйя Сейчас, секундочку, подождите Skyblocks, Skyblocks Да Извините, что меня так тупит немного Я просто почему-то не хочет устанавливать все это ну сами поймете когда начнете играть ладно беспокойся я это буду так секундочку так зади, потому что у меня черный экран был а, это просто мой почему-то не хочет а. секундочку проверяю он записывает ага все Одиночная игра, и мы заходим в блок бай Файна. Так, ну... Я... Извините, что я тут остался, так поскольку... Я не знаю, каким макаром я тут оказался, я реально... Э... Я просто когда начал играть, да... Вот, у меня уже все это было. Вот, чисто говорю. По чесноку, как говорят. Я так, вот, слушайте, по чесноку будем. Смотрите, там значит, мне надо идти туда. Пойдем сейчас сделать кирку. И, потому что я начал так вот, просто у меня компьютер туда залагал жестоко. Так что... А, вы меня не примите, пока, сер... как бы, неправильно. Не, вот я бы... Так, вот я ещ сделал. Уж извините, то, что я так а, начал не с того места, как положено, как все делают сначала. Но, ну, извините, реально, пацаны. Вот мою. Люди а как. Ну, короче, ось. Телезрители, вот так буду называть. Ну, я их называю обычные интернет-зрители, но вы будете для меня тел телезрителя. Я знаю, может, вы любите так. Так, все я пошел Так, я туда. С кирочкой. Так. Да. О, я так и думаю, что там такое. О, Видали? Так, сейчас слегает. Так, вот все. Я начинаю подниматься вверх. То есть мне нужно вверх. Так. Что за х? Так. У нас тут железо поджигает. Так, вижу уже Алмазы! Блин, люди, если бы вы... Я говорю, это у нас я пока вижу один блок алмазов ну если не плохо вы а поняли рудо алмаза да. так ну, пока вижу только один алмаз к сожалению потому что это плоховато для то что я способен на боли отлично короче раз мы не на скайблок сейчас на данный момент видите и я нашел что? Я нашел только один алмазный урду. Все. А что-нибудь получше. А? Вот я, я сейчас небольшие жалобы делаю. Потому что не лавы, не этого, не с этого, блин. Я понимаю, что апсия, но так золото вижу. Так, ну, мне уже напичка хватает. Видно. Каменный уже хватает. Так, ну, в следующем видео, видео я буду э, делать, э, если я не успею сегодня э, делать, да, де, пройти всю карту, то тогда я на следующем э, если сегодня все успею, да, то тогда у меня сделаю э, обзор на, на, не на 4, а на обмазы, я шучу, вот, она... На баге. На 1.5.2, да? Ну вот. Сейчас у меня уже все сбросилось. Так. Странно, что она вообще сохранилась. А то уже заново Потому что... Так. Уже уже все объяснил. Потому что у меня просто компьютер за... За мной завис. Да, да. А, если вам нужны текстуры, то, пожалуйста, я их сделал сам. При помощи нескольких текстур-баков. Вот если вам они что-нибудь такое понравится, что типа это, да? Тогда говорите, я вам дам ссылку на скачу мне карту, и там будет а, отдельно а, это будет в... там вот, сейчас скажу и будет... ну, хотя я пока, я пока думаю. Может будет, то а может не будет. Ну вот. Так, я вот, нажал. Так. Может будет, а может не будет. Может я, я не буду склад вкладывать. А если выложу то обязательно текстур текстурпаками. Текстур пак. Так, вот. На первый тогда очень. А много чего делать. Ай, Бин. Вот задолбали. Это издевать лаги всегда будут. Мне преследуют. Так вот железо раз железо. О три уже на кирку хватает. Мазурит. Да я знаю все. Так ну я меня... сейчас я пойду раздобуду пол весь кубик. Утром я доступен. Так стоп. Смотрите. Так. Не доступен кубик. Даже не кубик я сейчас вот так сказал. так вот уже четыре пять так уголь так а откуда я тут А, да я тут был я признаю это я сейчас понял то что тайник как он, так, все нормально увидеть клиент, ну придется, я и так думаю все обследовать, увидеть, получить в конечном итоге что-нибудь. Так, ну я смотрю то, что, то что ты, Ой, я не провалишься? У меня сори. Так, пойду я по нижнему звуку. Нет, сначала по верхнюю. Пойду сейчас на на вверх. Я, я вкопаю это все. Так, вот видите. Наши родоводы все. Я, я, я нашел вот на данный момент только один алмаз. Все. Это вот по-вашему так должен быть выглядеть скайблок. Блин, вот, вот с ума сойдешь. да кстати если вы заметите одноглазого и напомните о еще одни если вы найдете одноглазого человечка да то пожалуйста не обращайте меня у меня просто не лицензия вот поэтому у меня такие проблемы да. копаю сверху Такс. сейчас пойдем на железную кирку Сейчас у меня вот этот кончится, и я на железную кирку. Так, я смотрю, я еще не все тут вот прокопал, поэтому ждем, когда у меня она кончится. Так, железная О, видали? в это видали? А. Железку. Так, все, я пошел. Пошел я с железной киевочкой. Так, загрузка загрузками и О, отлично, у меня еще дождь попер. Отлично, тут гемот можно включить? Просто чисто ради интереса. А вот, нельзя. Мы что-то монету используем. Молодец. Ну, что-то, молоденько. Так. так, ну... Что я... Так, уголь возьмем и... Все. Так, половим 10 и пошли плавить. Так. так, ну, пока у меня тут плавится. Я возьму... А, а, возьму фабриложник и пойду, пойду к этим. Вот защ... беззащитный животный. Животный. Я еще овца есть, сделаю ножницы, сделаю себе кровать. Спать буду. И разработчик сказал, чтобы я, чтобы любой человек, любой человек, расширил свой остров. У меня не остров, у меня полуостров, наверное. Блин, вы сделайте. Это даже не остров, это даже не полуостров. Блин! Это это издевательство, что это такое? Это, наверное, одна десятых части острова, даже полуостров Так вот я уже слышу, ай, чё? Так. Чуть не упал, так. Он уже дотягиваюсь хорошо так вот идут так я тут вижу две хрюшки две вечки и две коровки отлично молоко у меня будет отлично остается мне узнать способ как переправить на то берег у -у -у. А, тут проблемы будут. да Проблемы -да. будут не выяснили. Не пожалуйста. Так, я что-то сделаю. Так, все, избрал. И теперь я должен сделать кирку, Опять же. Так, берем опять о -о, еловые доски. Я возьмусь. Я, короче, сделал на все еловые доски палку. Все, если это затолбала. Делаю две железные кирки. Вот, одну. Делаю все две кирки. головичек сделал себе кроватку и мусорки, а блин все беру Так, берем алмазики, ура алмазики, стол уже. Так, ну, как и говорил, я сначала обследую весь квартал, который наверху. Так, вот еще алмазики. Сразу же мне дали сегодня два алмаза, но это я пока только начинаю, поэтому это, это пока допустим я даже не знаю, я, я эту карту первый раз прохожу Вот выживаю на ней туда не знаю что... о еще алмазы три алмаза уже на алмазную кирку хватает это, а, это эпик Но у меня кирка уже в кармане вот, у меня проблемы небольшие. Где мне доски найти? Когда мне нет ростка. Вот, небольшие пожелания. Дайте мне карту. Пожалуйста. В следующий раз. Не будь таким тупым. Сделай. Пожалуйста. Вот. Я не знаю. Ну Что-нибудь, чтобы чтоб развеселить чтобы нормально было играть потому что ну это три алмаза все я бы сейчас вот, за все это время прошу бы наверное алмазов 14 на уровня. уровне я смотрю уже я смогу сделать так остров большой могу так и внутри все обсидиан они а вот обсидиан а вот выдох так а выдох как правило ничем сломать нельзя так что я лову их слышу Я не знаю, меня нет потому что на никуда я не знаю что там вообще такое не грубо говоря это не портал в ад а портал в пещеру а это как туповато реально так. Нет, лично мое мнение, конечно, чтобы он сделал вторую часть, а, может она и уже есть, Уже не знаю. Сейчас завершу весь кубик. А да, тут это же ад, тут кровать не поставишь, жалко. Поэтому я взял две кирки. Если тут будет сюрприз, там будет саженцы, то я буду очень благодарен разработчику. Потому что я не знаю, почему мне дали дерево, на которого совсем нет а, саженцев. Это вот какое-то издевательство. Да, кстати, знаете, есть может, много подписчиков на Бендера, на Бендер чат и его канал такой. Вот. И я на самом деле уважаю Бендера, спасибо Бендеру за, за за за его вдохновение, потому что это на самом деле весело, снимать и выкладывать в Ютуб. Вот. Потому что Потому что -то, на самом деле ржачно. то, что тебя любят. И тебя еще и уважают. Ну вот. Короче, я оказался в какой-то... Хер. Нет. Спасибо Бендеру и Жоре. А, за... за то, что они есть. еще многое время будут... А... Будут... Снимать... А-каналы. Вот. Снимать видео. Вот что на самом деле я Бендер очень сильно уважаю как так как и игрока так как и человека вообще О, в одном из роликов он говорил то что у него Жигули я ему говорю я хочу чтобы у него а, была машинка лучше вот честно мое мнение мне просто как-то бендер блин Жигули мне вот мое вот личное мнение то что Бендер не должно быть Жигули ну, ну я думаю хотя бы ну пускай хотя бы будет на себя купит хотя бы Ой, ну как какую машину мне вы напишите в описании, какую машину, какую машину посоветую Бендеру. Там как, так же как раз будет. Так вот, и напишите, пожалуйста. Вот там. Я не знаю, я варианты не буду пред... предлагать, конечно. Я же не идею, какой нибудь Варианты. Хм. Не, я на самом деле очень сильно люблю в Санской Вот. Поэтому, про меня, нет, нет, ну Nissan Skyline, а наверное, GTR, вот эта хорошая машина, так скажем, Но это лично мое мнение, не мнение, не мнение там. Было ложки, кстати, которые уже все закрыли. Ой и Поэтому. Хотя что я там говорю, самая... А Б, Андрея, ж... алло ложки. Может, хватит? Потому что там что. Потому что потому что. Ну <с> извините, что, что, что они оба нормальные люди. Я их уважаю, опять же. Как и человека, так и игрока. Так, ну вот. У меня уже больше все готово. Уже, чтобы переправить этих вот хорошеньких созданий. Вот, ходить хорошо. Вот. Первое задание я уже выполнила. Я расширил остров свой. Хорошенько так расширю. Пойду скрафчу заборчики. Так, пойду скрафчу заборчики. Заборчики, заборчики, заборчики, заборчики, заборчики, заборчики. Я думаю, мне. Я думаю, у меня четырех штук будет достаточно. Тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, Тихо, так, так, так, то что. Лучше положу все, самое такое так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, как бы сказать не эпическая. вот как раз осталось 4 штуки и у меня 36 штук заборчиков я же поставлю тут а, поставлю так, вот тут. все okay идет. я понимаю, потому что у меня акцент детский и... не только вы это заметили не, в смысле, то, что я заметил это это я уже это еще до сих пор не заметил для того, как мне одноклассники об этом не сказали блин, ну зачем, конечно же как бы ладно Зачем, конечно же обидно Так, а что что Стив не может перепрыгнуть забор, значит и Кроме Стива, Стива никто... Ой, не, не, не, не, не, вот так вот все. Так, я вот положу. Я 6 не штук за глаза будет. Тыкс, тыкс, тыкс, тыкс, тыкс. Вот, как раз одна штука осталась. Так, я положу. Ой. Так, тут пройти можно. Ну вы серьезно, а Не, вы серьезно? Блять. Так, ну вот у нас овечки, небольшой загончик, так сказать. Мы уже, уже осваиваемся хорошенько. Он писал что-то насчет генератора камней. Генератор камней я буду строить только и только а, при после того как я добуду тут все. Потому что сейчас добуду тут весь песок и пойду вниз под землю. Угу. С железной киркой. Добавил с собой песок. Вот, смотрю, тут не только песок. А, собственно, не то Что тут можно добыть? Я помню, что там за Х, Там что? Но я до сих пор... Вот, вот, посмотрите. Вот, смотрите на левую часть экрана. Там просто тупо стоят полублоки. Какого хэ? Ч они там вообще делают? Вот.. Я, конечно, дойду до них. Может у них там командный. Вообще, типа этого. Но.. Так. Ну что они делают в скайблоке? Это, ну, это непонятно как-то. Так, вот я вс подножу сейчас. И. И, пожалуй. Возьму свою железную кирку. Так, мне, оказывается, стрел, дали. Отлично. Так. -с. И поставлю себе блужницкий пол. Уголь, нашел. Неплохо, неплохо. Еще уголь. Так, если я и О! Гравий! Какая вещь? Какая вещь-то полезная? Э... Вот эта вот дырка меня не устраивает. Так, смотрим. Так все соберем и пойл вниз. Ага. Нет, ну, что там. А, не с не. То есть, окей. Я складу. Так, копаем чуть ниже. И все. <св> На этом мое приключение кончается. Так, вот все. Ставим булыжнички. У которых нифига ничего не вырастешь. Люди. И Иос... я... Тот, кто сейчас смотрит, а, вот, вот мой, мой сейчас видео, пожалуйста, научите меня а, устанавливать моды. Я, я реально не могу установить мод. Вот как хотите. Да, я могу вам показаться лохом, но чтобы, если хотите, чтобы от меня шел еще обзор модов, да пожалуйста. Научите меня строить этот, ставить моды, потому что я реально не знаю, я реально вот не знаю, вот как... спроси кого х... хочешь, но я реально не знаю, я я реально в этом году, так, ну, отлично, З... пойду. Так, ну, ну, ну, ну, ну, ну, войду, ну, ну, ну, ну, ну, чего? Три шерсти. Mm -hmm. а, хуй, блядь. ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, я, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Пров早 March Добавил Потому реально под вопросом. Да, если вам кажется, что а, мои выпуски чересчур скучные, то, то, пожалуйста, о, я могу просто так поделить. то, пожалуйста, скажите, я, я вас пойму. Пока у меня будет только вот такое видео. Сука! Нет! Ну и ладно, пух. Даже не было ничего такого важного. Э, какого хуя? Фух, вс! Первый раз. Фак е бич! Будь ты ебнутый! Бог Майнкрафта! Уже третий раз ёбнулся Ой, изняюсь, это случайность. Пердон! Все, ну хотя бы остался на месте. Так что я лучше возьму бужник, потому что мне строить ферму-бужников. Так что так, не спешим, просто бежим спокойненько. Так, держим курсор правильно. Так, тихо. Так, тихо, тихо, тихо. И все. Так вот. Так, все. Мы включили shift. Поэтому... Иду и спокойно. Нет, еще чуть-чуть осталось Нет. я не знаю что это такое Хотите. Я реально не знаю, что такое. Блин. Если. Да, кстати, если я сейчас найду и это не, не удержит, да, я просто закрою выпуск и скажу вам всем пока и все Потому что это реально. Я уже с меня назнач... сначала уже начало не получаться. И... Ой, блин. И поэтому, поэтому... Не, вы меня не, с... не судите особо строго, потому что я, это мой реально первый выпуск. Самый вот первый. Даже Гагарин еще не был, уже умер. Ладно. Блин, я, я столько уже потратил плыжника, блядь. Был, был 60 штук. В результате нихуя. 20 штук осталось. но он почитал дошел, слава богу майнкрафта двигаюсь я до сих пор на шифте да ёшки чувствую что пойду ещё за партий Такое на самом деле поэтому я еще пойду просто возьму еще <свист> отлично я еще и подняться могу <свист> так возьмем пловстак <свист> все-таки там что-то рисуется. А что вот я не манула? Может это баг какой-то. Блин, самое интересное, что еще до сих пор есть. Такс, Время уже почти 6 часов без минуты. Это может задреть. Это полублоки. Это какие? Так, 8. 7 шесть, 5, 4, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, прыгаю прыгаю я прыгаю а еще полстак возьму края я а? там на самом деле большой периметр то не знаю может это еще если так смотреть тут на блок похоже Так, кстати, я не только про маклят буду делать, а поэтому.. Блин. Не, вам, люди, вам не кажется, что это наоборот отделяется? Сейчас если я не дойду, то я просто допрыгну. Блин, все дальше, дальше что? Что за хер? Это, это облака? Вы серьезно вы сейчас посмотрите я сейчас покажите это что за хорошо ага. посмотрю сейчас я включу обычную текстуру так что настройки графики вот дронжак текстур и фау так сейчас загрузить Вот готово. Так, ну вот самая высшая текстура. Так, ну вот а, квадратный солнце, вот как вы видите. И Чтобы показать недовольность, это все равно есть. Это не облака, это херня какая-то. Я на этом завершаю свой выпуск. До свидос, amigos. И вот я в последней секунде кончаю свой выпуск.